Прием офтальмолога начинается со знакомства, потом значит, с опроса, с какими жалобами подошел пациент, потом мы проверяем остроту зрения, соответственно, уже отсюда выходят все остальные, остальные процедуры. Значит, если проблемная, то мы пользуемся значит, щелевой лампой в основном, авторефактометром и проектором знаков, это для определения зрения. Здоровый человек должен осматриваться раз в год, а если есть проблемы, то не менее двух раз в год. Но чтобы наблюдать динамику, если там отрицательное, либо стабильное течение. Часто задают вопрос, что лучше, очки или линзы. Однозначного ответа нет, потому что кому-то подходят только очки, кому-то и очки, и линзы, соответственно, удобнее в линзах ходить, кому-то только линзы. Ну, например, если кератоконус, то там никакие очки не помогут, там единственный будет выход – это жесткие контактные линзы. Если близорукость, то там и очки могут подойти, и могут и контактные линзы подойти. Но маленьким детям тяжело надеть линзы, соответственно, там только очки. Если вы заметили, что, например, вдаль плохо стали видеть, уже все расплывается. Если человек в возрасте, то, значит, ему стало тяжело читать вблизи, соответственно, нужно подобрать очки для чтения. Но краснота, боль и отделяемость глаз, соответственно, срочно бежать нужно. У нас в Бестклиник появился пробный комплект для подбора контактных, мягких контактных линз. Если же вам это необходимо, то вы можете записаться к нам на прием, где будет как раз происходить подборка этих линз. Для того, чтобы записаться, нажмите на кнопочку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Клиник», которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Я тоже по рекомендации обратилась в «Бест Клиник». Меня очень удивило, что, во-первых, меня записали на следующий день. Это очень важно, когда у тебя что-то болит, быстрая помощь. Великолепная команда врачей, кандидатов и докторов медицинских наук, лицензированное и сертифицированное применение эндохирургических методов лечения, которое характеризуется малой травматичностью и коротким восстановительным периодом. Для меня, как и для любого родителя, очень важно, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно, расслабленно и в безопасности. И вот такое место, оно соответствует всем критериям, которые я сейчас перечислила.